российские, военные, с вертолётов раскидывали, что у них заграничные счета, там, о чеченцы, подумайте, ради кого вы, типа, умираете, алейкум, Я вижу, тут очень много пишут про Украину, нападет Путин, не нападет, что там будет, что там происходит.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 Свою популярность из-за провала в этой войне. Но в итоге и опять-таки власти он пришел именно на гребни этой волны. и Как думаешь, Украина сможет нанести нормальный ущерб России? Конечно, сможет, учитывая, что Украина должна чисто защищаться. Она не имеет намерений наступать, там, брать Москву. В этом смысле ей просто нужно грамотно, суметь грамотно защититься, отбиться от России.